Очень помогает очень тяжелая физическая либо работа, либо физические упражнения. Есть еще третий вариант. стенаниями может являться неудобные медитации. Когда человек во время медитации испытывает состояние, что ему нужно там почесаться, он неудобно сидит, все занемело. Вообще любая боль, которую испытывает в этот момент человек, является элементом расчета. За те глупости, за то глупостное поведение, невозможности своим